белильца, голубильца полностью избавишься от белого полностью, полностью количество краски, которое ты нанесешь на холст должно быть таким, чтобы когда ты будешь вот так делать, было что придавить хорошо? Давай упаковала, распределила и заодно распределила э... может сразу надо тихонь вот это нарисовать? Нет, пока не надо, да? Красный кробат. А, это я пока еще, я потом белье добавлю. Ну произвол полный. Значит, поворачивай холст М -м -м -м. на другую сторону М -м -м -м. и затри М -м -м -м. вот эту ерунду. С успокоенной средой. Успокоенной. Вот такой. Как ты ее сделал вот так, в этой М -м -м. части. В этой части. Да. Вот такой успокоенной средой. Берешь березу. Вот она березувенькая у нас. Прям так зеленый. От линии горизонта вниз начнешь укладывать вещество краски, удавливая его до глянцевого состояния. До глянцевого. Вот такого. Вот такого. От линии горизонта вниз. До а вот это что вот это коричневое, да, вот а не, Нечаянно подмешалось, но кстати, Вы, кстати, кстати но кстати, хорошо, да, да. да Сама волна находится ровно посередине середине значит, линия горизонта подвинется, исходя из размеров волны, которая посередине имеет некую ширину. Этим же плюс теньки нагонишь сюда, нагонишь сюда. Толщу воды, которая посвечивается, тоже можешь и коричневый задействовать, и тоже доводя это до глянцевого состояния. Это каша до глянцевого состояния. Водное нет, совсем не кашица, а глянцевое. Вот это глянцевое состояние вещества, которое напоминает толщу воды. Когда на эту толщу ты будешь укладывать вот эти творожистые, кашистые проявления, у тебя появится разница между толщей воды и пеной. Угу. Саму волну ты поставишь с этим уклоном вертикально. То есть, граница вот здесь, да? То есть я не сюда захожу, а вот так. Вот так. Граница у нас где-то вот здесь. Вот здесь у нас белая. Угу. Давай. Очень безыскусно набранные белила Жутко безыскусно. А я пока с волной занимаюсь. А зачем же ты тогда кинула эту бизнес А я потренировалась. Очень безыскусно. Тренировалась безыскусно. Значит, там будет полутон белил, что ну, белого, красок, что полутон отразить. белого будет и будет освещенная часть. Ладно, то есть белый будет с, об... с, с недобелым с и даже с прозрачной темой толщи воды, вот этой толщи, угу. которая будет подрезана белилами с двух сторон. Посмотри, как моделировательно я кладу. Что и сделала ты. Ну да, зигзаг. Тоже зигзаг? Ну, длинный зигзаг. Изысканный. Голубой, коричневый, розовый. Загонишь туда бирюзу, загонишь туда и превратишь в глянец вот таким движением в глянец бирюзовый с желтым подотрешь вот сюда. Создавая эффект прозрачности волны. Количество краски здесь немного. Смотри, я ее разбиваю. А под самый краешек еще и немного вещества. Согласна? Угу. А вот как вот это дело? Куда мы будем вот эту пену кладывать? Тут я не пойму очертания никак. Мы вот так срежем. Возьмем белило синим, это будет белый в тени солнечный день, который синит и сиреневит. И вот такой укладочкой прозрачный загоним туда. Потом возьмем белило без синил и сверху загоним. А тут уже вот как смотри из... кардио кардио вот, вот Боже смех. упаси! вот густой краской вот такое. Посмотри какое малое количество вещества. Это красота. Смотри получается. смотри все какая мягенькая. Единственное что ты дашь на настроение уклона, поскольку там есть этот уклон нападающий, да? угу. Здесь снова синька у нас винка И ты все это вот так удавишь. Удавишь. Чтобы потом сбрить в этом месте и положить вот то, что я вот только что показывал. Хорошо? Угу. Ну, то есть положить также вот как вот прямо вот укладывать да, да. ее так. Значит, когда мастихин становится вот таким, он перестает быть рабочим. Либо да. заменить мастихин, либо подогнуть его до ровного состояния. Лучше заменить. О. Почему тут так его Ну у него не должен, не должен быть такое башмачное состояние. Они гнутся, к сожалению. Ты вот, ты это, ты? вот это должно быть по вот такой траектории. Угу. Поэтому вы не доположь не просто вот эту, вот эту да, я покажу, а вот эту траекторию. Угу. Очень много краски сбрить и предпринять так, как было у меня. Просто очень много краски Я просто вырисовывала вот эту часть Без всякого просто Краски здесь должно быть очень малое количество Смотри как прозрачно ложится малое количество И как противно ложилось большое количество ну, да, Смотри, я немного беру вещества И удавливаю, и даже новым не добавляю. Смотри, а еще пользуюсь старым веществом. Mm -hmm. Смотри, старым веществом допользуюсь. И получается почти, смотри, почти дымчатое звучание. Но с этой кардиограммкой падающей, mm -hmm. нападающей волны. Mm -hmm. Значит у нас с тобой еще каменюки. Там говорим... Голубой, коричневый, розовый. вот эту гуру? Да? Хорошо, мы, не знаю, посмотрите. Голубой, коричневый, розовый. Здесь сделаем большую каменюку. Мы же хотим, хотели с тобой изменить композицию, да, да, чтобы да, не было чистого повтора. Мы... Здесь будет вот такая каменюка. Ты видел даже одно движение, как много. Хорошо бы, чтобы вот здесь темность прозвучала. Хорошо бы, чтобы исход темности прозвучало вот это. Тогда появляется сразу идея заслонения. Идея заслонения. А здесь наоборот пена у подножия столпилась. Прикольно? Ой, здорово вообще. Попробуем, если вот здесь. у нас будет большой сгусток камней, а здесь маленькая каменюшечка такая. Может быть, ну, даже подсюда, подсюда, вот не все сюда вот сюда вот сюда вот сюда То сюда вот сюда вот сюда вот сюда вот такой. вот вот Камень необычно хочет отразиться в воде, бывает такое. Угу, да? угу. А тут у него тоже. Ага, хорошо. Если вот она, угу. смотри, если у подножия, заслоняя это отражение, появится горизонтали. Движение воды. Горизонтали то будет прозрачная вода. Что вкусненько пускай живет. И под теневой свет очень всегда выгодно встретить. Сразу создает эффект пространства. Логично? Логично. Так интересно получилось, как будто он голосует. человечек такой водный. Каменюка у нас будет другого толка. Угу. Прикольно? Прикольно. Совсем другого толка, правда? Смотри. Вообще да. То есть там какая-то вдали гора ну, стоит. Как и мы им воспользовались. Но идея архитектуры пятна совсем другая. Красота. Облака теперь уже будем прилепливать к этому. Возможно, облака немножко обнимут. Гору, да? Горочку, да. И вообще соберутся туда вдоль линии горизонтика. А если их розовые сделать, то у него тоже. Хорошо. Я почему розовые начала делать? Розовье. До размешанной краской, а не так, как ты делала. До размешанной краской. С розовиночкой ты пройдешься и уложишь облачение. Одно из них зацепится. Туда за Загорочка. За, горочку. за горочку. Но до размешанной краски Можешь? И смотри, вдаль тоже. Uh -huh. То есть они там как ну, стадо. Не <связь> знаю, а Итак, И Итак, смотри, у нас дай. совсем формируется другая композиция. Uh -huh. Правда? Uh -huh. Да. Давай. Так, вот это мне тоже доделать, да, все вот это место? Или ну потренироваться, его... сделать как раз почалось. Что это такое? Это. Кашу, я, ну, потом к нему я не возвращаюсь, попозже. Так, все, я, я к тому месту не, не, не прихожу, потому что уже будем считать, что это авторский кусок. Так, мы ну, уже получше. Ну, видишь, какая-то похожесть, ну свое что-то получилось. Бирюзовый. А, вот что вы и... говорите? Закрял его тряпками. Мне вот это не получается. Я уже ночью, ночью, она что-то как-то у меня совсем не ложится. Нету там движения вот туда. Есть там движение вот по этой проекте. Ты согласна? А все, я думаю, что нам и не такая? вот да, да, точно. Точно. Она идет вот так, да? Вот так. Да-да-да. Вот. Прям малое количество вещества. Малое. Хотя нормальненькие на стихи, поэтому не получается. Здесь надо большие, да? Вот он. Брызгательный эффект по Вот она соединяется. С массивом пены. Mm -hmm. Здесь под ней практически вот такая же ситуация, только не так темно. Mm -hmm. И всюду решеточка из этих порванных пеночек. А вот эти мастихин, вот, вот это что, тоже можно? Да. Вот здесь ты возьмешь маленький мастихин, потому что большой там не справится. Сначала создашь красивый зигзаги внизу, а от него начнешь вытягивать. А, а я сверху рисую. От него начнешь вытягивать вот эти. По траектории волны. Вот эти корбанности. Да, они такие тоже будут произвольные, да? Да. У него будет очень много. А ты когда начнешь укладывать, ты посмотришь. Вдруг что-то тебе подскажет, ой, хватит уже красиво. Может и такое случится. Прикольно? Угу. Продолжение следует... Ты поняла, да, как укладывать это вещество? Шлюпка. Какую шлюпка. траекторию шлюпка. я выбрал? Нет, нет, не шлюпка. Да. Смотри, грань, прямо осадочные породы угу. показаны. Они сточные, Осад, да? Осадочные. Они отшлифованные водой. Нет. Плоскость, плоскость, так. плоскость, плоскость угу. плоскость тени, плоскость так. Каждый имеет свое направленное, направленную укладку. Угу. То, что в тени, оно темное, по высоте уложено, по высоте. То, что на свету. По ширине. Хорошо? По ширине. Поняла, да, это горизонталь, это вертикаль. А, да. То есть вот эта вот плоскостность. Хорошие. Их... Хорошие штучечки. Да? А -а -а. Я думаю, не получились. Даже расход. <пас> вот <arabic> <пас arabic> <пас arabic> ну, тут я уложу, что-то никак не уходит. не... же у меня вопрос вдох этой штучки, чего она вдоль этого? Они знаю, как получилась. Она же вот сюда. А да. Она здесь как раз еще хочет. Туда подняться. Показать, потому, что, что, да? что там она продолжается. Ну, я просто тут исправляла такую волну, поэтому она растет. Зачем всю тень съела? А, да, точно. Забыла. Закрасила голову. Да. Камушек вот у меня такого цвета получился. Я его туда. А, ну да. как это будет, Иногда волна вот так, как ножницами разрезана. Так прикольнее? Да, так интереснее. Как будто она опустилась уже. Как будто... А тут ее тут же она же и накрывает сама себя. Так, да, все мы их стерли. Вот где Огне, да? угу. Ну чтобы второй эшелон угу. волнощик прибывает. И вот эти же сининки, порванная пена туда. А вот с этим а этот грием, а вот он, вот свой грием. Сейчас опустите его надо, да? Можно. Да -да -да. Поэтому я туда забрасываю теневую. Не наращивать густоту на густоту. Так. Всю дорогу тебя склоняю к небольшому количеству краски. Но она как-то не ложится у меня. Есть... Поэтому ты кладешь второй да, слой, сверху третий. третий и что толку. Просто морочишь белила на толсте. Морочишь. Видишь, вот где густота краски То приятелись. То есть на самом конце. произвольно нарисовали женщины. Тенечко. То есть белые в тени. Да? Да. белые в тени. Ну вот как и тут. Вот. Ага. Да. То есть всю уху вся день туда идет, и тут уже, угу. да? Извиняю такая залетела. у нас еще отражательность. Да, да. Знаешь, как бывают дырочки? Дыр, да, да, да. да, да. да. У нас само Не плотная, а пробивается а вода, да. тень воды. Ну, здесь уже тоже, как, ну, в принципе, можно оставить а такой, да? Ага. Да. Угу, уложили. Всё. Давай там что-нибудь еще. А уже все, даже меня ну, нечего. Небочка там за три вот это.